Привет! Это школа видеотехнологий VDSkill. и прямо сейчас у нас идет набор группы на курс, посвященный видеомонтажу и видеотехнологиям прямо на телефоне. Скидка на курс? Конечно же, да! До 65% процентов. 5 занятий с двумя профессионалами. Развивай себя вместе с VDSkill. Переходи на сайт, оставляй заявку и получай скидку прямо сейчас.